Пора будем кушать плов. Нужно срочно что-то делать. Меня запустят каким-то сапогом. Не раз распробовала, надо еще попробовать. И пловика, пловика. Вкусно. Узбекский, не узбекский. Не могу поднять. Друзья, всем привет. Сегодня я начинаю готовить очень вкусный плов. Скорее всего, его можно назвать даже узбекским. Он уже приготовился, а как его готовить, если вам понравится, смотрите после этого вступления. Сегодня я хочу кушать плов, хороший узбекский плов с бараниной, с вкусной, молодой, но очень мясистой бараниной. Очаг для казана я уже расшел. Курьячка у меня нет, поэтому я срезал жирок с жирных частей барашка и добавляю. Жирок я немного подзолотил, я его достаю. Сегодня плов у меня будет из грудинки и задней ноги. Я всегда советую, что плов лучше делать, конечно же, из лопатки, но на лопатку у меня огромные планы. Она будет здесь же приготовлена, в яме. Скоро вы об этом узнаете. А пока я обжариваю кусочки грудинки и заднюю ногу, которую я порезал на кусочки. Как я уже говорил раньше, я не кидаю сначала лук, а потом мясо, потому что у меня есть свои правила приготовления плова. Может быть он называется и не узбекский, но все равно получается очень вкусный. Я сначала обжариваю мяско и косточки, а потом уже добавляю лук. Очень удобно выкладывать кусочки мяса после обжарки. На крышку казана она большая, это громадная тарелка или сад. Обжариваю я на максимальном огне чтобы мясо быстро-быстро схватилось и подзолотилось. Главное здесь умеренность, чтобы корочка была не слишком толстая и мясо не начало пересушиваться. Но в то же время всегда помните об огне, потому что он может в самый неподходящий момент стать не таким сильным. Для того, чтобы масло в казане быстро нагрелось после очередной партии мяса, я его направляю на стенки казана. Так оно моментально разогревается и влага, которая была в соке мяса, уходит из масла. Вот такая красивая золотистая корочка получается на мяске. Мясо я уже обжарил. обалденная, классное, очень быстро обжаривается. Чистейшая вырезка, хотя это задняя нога барашка. Лук я нарезал очень крупными полукольцами вот такой толщины, для того, чтобы он не горел. И выкладываю весь лук сюда. Лучок уже хорошо обжарился, и я сюда выкладываю мягко. Сейчас кусочки мяса пропитаются ароматом жареного лычка и таким жиром, который там остался. Мясо и лучок прогрелись. И теперь я высыпаю морковку. Морковку я режу вот такими лепесточками, как получится. Потому что именно так я кушал плов в Узбекистане, в Ташкенте. Сейчас морковка начнет прогреваться. Морковка потихонечку прогревается паром, который поднимается снизу. Я уже все перемешиваю. Скоро будем кушать плохо. Морковка слегка обжарилась, и я выливаюсь на холодную фильтрованную воду. Я заранее положил одну большую чурочку, которая будет очень медленно тлеть и давать маленькую низкую температуру, чтобы зирвак, который будет вариться, еле-еле булькал. То, что мы сейчас делаем, называется зирвак. Это смесь мяса, лука, морковки, пряностей из чесночка. Правильные пропорции для хорошего узбекского плова такие 1 килограмм мяса, 1 килограмм риса, 1 килограмм морковки. И несколько луковиц, около 300-400 Но я никогда эти пропорции не выдерживаю. У меня всегда мяса и морковки больше, а риса меньше. И сейчас у меня 3,5 килограмма мяса. Это хорошая задняя нога барашка. Вы его уже видели, я его разделывал. 2,5 килограмма морковки и килограмм риса. И немного лука. Сейчас последние тонкие веточки прогорят и э, булька не уменьшится. А я закладываю сюда перемолотый свежий черный перец и кориан. Это я все сделал заранее. И теперь просто высыпаю. И солю. Солить нужно так, чтобы зирвак был как будто бы слегка пересоленный. Потому что когда я добавлю рис, я уже соль добавлять не буду. Это зирак. Зиру я растираю между ладошками, чтобы она раскрыла свой аромат. Без зиры никакого плова не получится. Зирвачок варится. Зирвачок варится. Я добавляю сюда сушеный острый перец. Это слишком сильное бульканье. Такого быть не должно. Нужно срочно что-то делать. Конечно же, никакой плов не будет пловом без чесночка. Зербак уже сварился. Я сюда добавляю небольшую щепотку шафрана. Вообще, правильно шафран разводить в горячем бульоне и настаивать минут 5-10. Из-за того, что у меня очень мало зервака, поэтому бульона нет, и я не буду вымазывать посуду. Я очень много проводил экспериментов с рисом, какой же все-таки рис лучше для хорошего вкусного плова, узбекского или не узбекского. Я готовил из двух разных сортов из басмаки пропаренного и непропаренного. и больше всего мне нравится результат басмаки пропаренный, но все равно я промыл его раз пять водичкой, чтобы весь крахмал отмыл, и высыпаю рис зерва. Из-за того, что зирвак варился очень мало, чесночок я положил чуть позже, потому что мне пришлось еще идти его искать, то я чеснок не достаю из зервака, а вообще его нужно доставать, чтобы он не переваривался. Я разравниваю рис по поверхности казана и ждем, когда он начнет впитывать воду, а она начнет выкипать. Весь зирвак питался в рис, я его разравниваю и накрываю крышкой. И делаю так, чтобы он вообще не бурькал, чтобы медленно-медленно рис распаривался. В очаге под казаном уже все полностью потухло, но здесь еще слышно легкое-легкое шипение или не слышно плов уже готов я вот так беру его насыщаю воздухом сейчас погода очень резко изменилась поднялся ветер стало прохладно поэтому плов будет очень быстро остывать а сейчас у меня смесь пшеничного дистиллята вместе с овсом и ячменем Сейчас уже погода прохладная, поэтому напиток можно не слишком охлаждать и все будет очень гармонично балансировать. Хороший самогон из зерновых и обалденный плов из баранинки. Как вкусно пахнет! К плову даже не нужна никакая закуска это сразу и закуска и еда все так красиво столько много мяса такие прекрасно сваренные рисинки вот так они хорошенечко рассыпаются все ровненькие длинненькие а аромат какой цвет благодаря тому что я добавил шафран стал вот таким золотистым из за того что было много морковки хорошая морковка дала тоже свой цвет и аромат Сама текстура риса замечательная. Каждое зернышко можно слышать. Они не разварились, но в то же время у них такая легкая-легкая упругость. Все супер. Mm. Вот это кусочки грудинки. Я грудинку обожаю, но сейчас ее не буду кушать, потому что она требует времени. А я, конечно, попробую кусочек задней ножки. Вот такие хорошие кусочки мяса, как пахнет, мммм, вкусненькая, ириса, а чесночок это вообще отдельная история, настолько вкусно, у меня уже глаза разбегаются на все стороны потому что мне со всех сторон машин давай заканчиваем, мы тоже хотим я еще хочу один раз показать, что все-таки смесь из зерновых дистиллятов или зерновой самогон это очень классная штука как я его делаю, смотрите, ссылочка вот здесь сверху отлично и пловика, пловика